Так, вот у меня укрыты на зимовку кедры. Сейчас скоро будем открывать, посмотрим, как перезимовала. А вот там вот кедры в контейнерах стоят. Здесь у меня сделано укрытие на зиму для кедров сибирских, и в этом же укрытии заложено наши пихточки. Сейчас будем разбирать, смотреть, как перезимовала. Так вот у нас перезимовали кедрята. Все выглядят неплохо. Вот. Сегодня у нас 28 апреля. Сейчас посмотрим, как там перезимовали. Дольз начинается. Здесь тоже практически все перезимовало. Парочка только кедрят подмерзла. И сейчас еще посмотрим за гаражом. Все тоже неплохо выглядят. Стаканчиках кедрядки здесь вот так визуально не вижу, но практически все перезимовали. Листыницы уже начинают распускаться. Здесь вот у меня сосенки горные.